снова всех приветствую с вами канал мастерпром и сегодня мы посмотрим видео о том как сантехник самоучка я не знаю или специалист может быть уже бывал и в ЖУ, собирает радиаторы сразу скажу конкретно что сборка радиатора на дому в принципе не советую почему а все потому что никто Точно не знает, как с каким моментом затяжки требуется производить сборку данных радиаторов. Вся проблема в том, что люди отталкиваются от старых пониманий, в том плане, с какой силой затяжки. У чугунных эта затяжка идет от 120 аж до, до, до 180 ньютонов. ньютонов. Но по факту, если честно, вот возьмешь алюминий, возьмешь чугун. Ты знаешь, чугун довольно-таки плотный, прочный материал, да. Его. Чтобы он перетянуть, это практически невозможно. То есть любые чугунные фитинги можно затягивать до усеру. Но с, таки, с такими же приколами нельзя побаловаться с теми же самыми бронзовыми фитингами или алюминиевым радиатором. И проблема вся в том, что ситуация такая когда вот человек не разбираясь начинает собирать радиаторы проблема может произойти просто простая от перетяжки просто-напросто ваша алюминиевая секция просто-напросто лопнет и начнешь подтекать в каком-то определенном месте почему я ни в коем случае никогда не советую собирать радиаторы дома ну сейчас я пос покажу посмотрим ролик и я прокомментирую все что я имею в виду в этом плане Погнали! Между собой, то есть к одному радиатору будем добавлять другой радиатор. С правой стороны, правую сторону одного радиатора будем соединять с левой стороной второго радиатора. И получится у нас большой баян. Итак, поехали! Друзья, что надо сделать в первую очередь? В первую очередь надо убрать краску с четырех торцов радиатора. То есть с торцов, которые мы будем между собой соединять. Два на одном радиаторе и два на другом. Обязательно удаляем краску. И красочку теперь вот таким вот напильничком мелкофракционным крест-накрест движениями набиваем плоскость на соединяемых вот таким вот образом до такой вот гладкой штуки обрабатываем 4 торца двух радиаторов ну, тут мы смотрим, что в принципе краску зачистить можно, но я так думаю, в принципе, не обязательно. Я не знаю, зачем он это делает, так как это термостойкая краска, специальное напыление. И она довольно-таки прочная, чтобы каким-то чудесным образом она отошла. Это я не знаю, что нужно сделать. Но так как мы видим, что там находится биметалл, поэтому мы смотрим, что металл очень сильно коррозирует. И от коррозии могла бы краска облупиться. Это в принципе правильно. Правильно, что он зачищает краску. Был бы это алюминий, я не думаю, что это в принципе как-то пригодилось. Но если э, напыление было бы не равномерное, неоднородное, то, конечно, да. То, тогда бы проблема была в том, что паранит. Э, паранит, конечно, в этом плане на перепады особо не падки. То есть ему по барабану затянул и все. Но есть один маленький нюанс. То есть, если в принципе в сам, саму ты часть напильником-то спилил, но э, да, сделал ли ты плоскость идеальной для сопряжения? То есть, нету ли между собой зазоров э, между вот этими секциями, там где фрезерованная часть, идеально ли она отфрезерована или нет? Но ну, как, как практика показывает, если их собирают, то в принципе она нормальная. И этого в принципе хватает для установки паронитов, на паранитовую прокладку. Смотрим дальше замечательные нипеля и одеваем вот такие вот прокладочки. Это паранитовые прокладки, ну, как бы паранитовые с содержанием ну, графита. Видите, графит. То есть он заполнит все наши микротрещины и не будет не свистеть, не ни, ни течь, ничего там через них вода проникать не будет. Одели на один нипель. И также одеваем прокладочку на второй ниппель И тут мы смотрим. В принципе, все бы ничего, если бы это хватало бы одной или алюмини... одной паранитовой прокладки. Но чтобы вы понимали, алюминиевые секции все собираются на анаэробный герметик. Ты меня понял? Дело в том, что на чугуне момент затяжки особо не важен. Если ты даже 180 ньютон на метр затянешь, ничего страшного с чугуном не произойдет. Так как это довольно-таки прочный материал и в принципе с мало что случится. Но если ты начинаешь закручивать этот ниппель без каких нибудь там лен там или чё всегда короче вот эти не промазывали пасты намазывали короче наматывали лен и не стягивали на лен то есть дополнительно для того чтобы точно избежать какой-либо протечки паранит это дополнительная герметизация но никак не основная поэтому так собирать радиаторы в принципе не стоит всегда не пиля, обрабатываются гер... анаэробным герметиком уже заговариваюсь и если вы не обработаете это гер... соединение анаэробным герметиком вы стопудово будете уверены что через год максимум через два а может даже через полгода это соединение обязательно побежит потому что от температуры от температуры, так как у нас чугун плотный материал, но алюминий у нас не такой он расширяется, он увеличивается, он уменьшается, прокладка теряет эластичность сам паранит и с годами она просто-напросто дубеет и начинает в этом месте просто-напросто протекать, поэтому если вдруг кто-то и случилась ситуация, что вам срочно нужно собрать, обязательно используйте анаэробный герметик, он Даст ту самую герметичность, которую в принципе можно добиться и э, той же самой ниткой, тангит или рекорд, но никак не льном. Льном, еще раз повторяю, можно соединять только чугунные фитинги и чугунные радиаторы, но никак не алюминиевый то есть для него использую только анародный герметик потому что там не требуется сильный момент затяжки потому что если вы в каким-то случае перетянете соединение в этом месте нахрен лопнет поэтому нельзя так делать так как в данном случае он просто-напросто собирает вообще на одну прокладку поэтому если честно блин я не знаю сантехники или нет или просто ты домашний мастер какой-то совета сантехника даешь ой дебил но ну, блин, ну такие вещи нужно, в принципе, либо знать, либо хотя бы указывать. Смотрим дальше. Так, ну а для соединения нипелей буду использовать вот такой вот радиаторный ключ, вот с таким наконечником. Там внутри нипели, видите, есть вот такие вот, как сказать, -то, наростки, ненаростки, за зубры, не за <зазубренный> Одеваем радиаторный ключ в этот нипель и крутим и стягиваем с помощью левой и правой резьбы наш радиатор. Давайте вставлять нипели в радиатор засовывать радиаторный ключ в радиатор берем наш замечательный ключ радиаторный и делаем на нем отметку покуда глубоко будем совать эту вещь сам радиатор вот сделал отметочку по торцу радиатора и вот на эту вот глубину мы будем засовывать радиаторный ключ чтобы стягивать между собой радиаторы итак дорогие друзья берем наш замечательный радиатор вот здесь вот его руками Сейчас, сжимаем и начинаем вставлять наш радиаторный ключ, засовывать до метки, которую мы нарисовали. Засунули. Теперь начинаем крутить потихонечку против часовой стрелки, чтобы пазы резьбы, совпали, пазы резьбы ниппеля совпали с пазами резьбы радиатора. Оп, слышали, совпали. Теперь начинаем крутить по часовой стрелочке. Видите, начинает стручиваться. Руки или чуть-чуть, наживили. И переходим на вторую сторону. Таким же макаром соединяем. На, на виточек, просто на виточек соединить. После того, как мы по оборотику соединили э, верхний и нижний нипелят, э, крутили влево-вправую избу по оборотику, соединили, застыковали радиатор, теперь мы начинаем его стягивать. Также по чуть-чуть сверху закручиваем, достаем по чуть-чуть снизу. По чуть-чуть сверху, по чуть-чуть снизу. Поехали. Дорогие друзья вот мы и соединили радиатор теперь давайте его протянем я начинаю протягивать всегда с нижней стороны берем ключ вставляем его по нашей вот меточке ставили и начинаем затягивать но не доводили и не так чтобы ключ не там завернуть ну с усилия Ключ, становимся ногой на радиатор и также нежно поворачиваем сухими, завернувшись. Еще раз повторюсь, до окупиоза тянуть не надо. Опять же, смотрим на что ты стягиваешь этот самый ниппель. Да, у тебя есть спецключ, и ты собираешь этот радиатор. Но знаешь ли ты, какой момент затяжки требуется для соединения алюминиевых и, или биметаллических радиаторов? Если ты сравниваешь, что его можно затягивать, затягивать как чугун, то ты нахрен ошибаешься. Чугун и стальная, и стальная втулка в биметаллическом радиаторе, это совсем не одно и то же. И момент затяжки тут должен быть, как у алюминиевого радиатора. А это 100%, там не будет даже 120 ньютонов, это я вам точно скажу. Потому что при перетяжке вы столкнетесь с такой полной жопой, что у вас просто-напросто реально треснет соединение если вы начнете наматывать его на э, какую-то обмотку но в данном случае сколько бы ты ни затягивал у тебя паранитовая прокладка и сохнется и проблема будет действительно жопная то есть когда у тебя максимальное отопление когда тут уже хреначат батареи начинает кипятиться и у тебя в этом месте начинает просто-напросто потекать. это нифига не весело так как когда э, появляется лишний доступ кислорода к металлу, он начинает просто-напросто коррозировать. И эта самая вставка, которая в биметаллическом радиаторе, она начинает очень быстро ржаветь, кто не знал. И ржавеет она не в момент... месте там, где вода, а там, где вместо спайки, именно с алюминием. Она коррозирует по всему кругу, и ничего ты тут не сделаешь. И начинается вставка просто-напросто коррозировать и по кругу. И поэтому ни в коем случае я не советую стягивать Просто-напросто без ничего, не зная момент затяжки, сколько ты там не подтягивай радиаторы, нужно знать как собирать. Надеюсь видео кому-то было полезно, обязательно поставьте класс этому видео и обязательно поделитесь с друзьями. Я очень много слышал людей, которые думают, что радиаторы можно там слепить из нескольких секций. И думаешь что это все в принципе покатит не прокатит не покатит просто так ты не соберешь радиатор дело в том что если у тебя есть хоть какой-то обрисовщик например до да, дома или там да ты специалист ты можешь это дело все опрессовать и проверить под температурой это говорит о том что ты должен кипятком ее на, прям наполнить включить за кипятильник и э, тем самым под температурой дать давление нужно необходимое там сколько 9, 9 Блин, забыл сколько, 90 атмосфер что ли Ну короче там много, там до 100 Нужно дать, чтобы конкретно проверить Сколько вообще давление держит именно на горячую воду радиатора И Если такой фигни у вас нету, приблуда нету Ни в коем случае не советую Заниматься подобной херней Собирать радиаторы из двух, один из трех Один большой баян. Нихуя не понял Ну очень интересно это делается только в тех случаях, действительно, когда вы находитесь тупо в деревне, да, и вам, грубо говоря, притащили какой-то радиатор, и вам нужно тупо его увеличить. Но в домашнем, только опять же повторяю, в крайних случаях, Но ну, если у вас есть под боком магазины, вы находитесь в городе, я не советую заниматься подобной ерундой. Центральное отопление не позволит вам вообще подобных... как говорится... Таких грехов не прощает, то есть если долбанет у вас радиатор, вам вообще будет не весело. На заводах, еще раз повторяю, их испытывают, там дают давление, дают температуру, нагревают их и только потом их идут, отправляют на покраску. По-другому они не делаются, поэтому ни в коем случае не балуйтесь сборкой со секции, с, с каких-нибудь радиаторов, иначе это действительно приведет... Каким-то фатальным последствиям. И будет нифига вам уже не весело, когда у вас просто-напросто зальет квартиру вашу, зальет квартиру соседям и так далее. На этом видео я заканчиваю. Обязательно подписывайтесь на все мои каналы, ставьте колокольчик. И всем спасибо. И всем пока.